Привет, с вами Амир Исламов, сегодня я подвечаю на вопросы, которые задавали в блоге ВКонтакте Так уж получилось, что я немного забыл про эту тему и многие вопросы уже, думаю, остались неактуальны Поэтому сегодня я отвечу на те вопросы, которые были заданы как минимум в этом году, в 2018 Первый вопрос от Дмитрия Антонова Какие кисти дыма используются в этом ролике? Так, я уже открыл этот ролик кисти дыма но здесь не кисть дыма здесь кисть называется по моему маски либо кисть грязь. Поищи по этим запросам. Так дальше персона инкогнита подскажите пожалуйста делаю из шрифтов вот такие штуки интересует использование подобных изображений в коммерческих целей Будет ли являться нарушением правил использования продажи композиций и шрифтов с такой лицензией и чем такие штуки отличаются и чем такие штуки в итоге сочетаются? Так, вот такие вот замечательные котятка получаются. Если шрифт платный, то, конечно же, в коммерческие цели это нельзя использовать, если ты его не купила и у тебя нет лицензии. Все те же правила, что и при покупке шрифтов. Соответственно, если заказчик крупный, то желательно покупать. Если какой-то мелкий, то, скорее всего, на это никто не обратит внимания. Какие-то штрафы и преследования за использование шрифтов, по крайней мере в России, очень-очень редкие случаи. Так, здравствуйте, Quake Allen, здравствуйте. На данный момент учусь создавать макеты landing пейдж вроде получается, но есть один непонятный вопрос, в какую высоту все-таки нужно выставлять, когда создаешь макет. Посмотрел сетки Bootstrap по 5000 пикселей, на некоторых выставляют. Это правильно? У вас в видеоуроке сетка 1800 пикселей, разве столько хватит для лендинга? Объясните, пожалуйста. Так, Quake, объясняю, смотри. Давай сразу перейдем в Photoshop, я расскажу, как в данный момент создается макет. Сейчас открыл файл Photoshop, у нас здесь стандартная Bootstrap сетка. И смотри, когда создаешь лендник, неважно какой высоты он будет. Какой-то фиксированной высоты они не имеют, то есть имеют в виду сайты. Здесь высоту ты настраиваешь сам, в зависимости от количества блоков на сайте. К примеру, изначально ты создаешь на один экран примерно. Далее, тебе нужно добавить снизу еще контент, в этом случае ты берешь инструмент кадрирования, горячий клавиша от C, и просто растягиваешь экран вниз. И так до тех пор, пока твой лендинг не будет завершен. Вопрос очень простой, думаю теперь тебе стало намного понятнее. Далее у нас вопрос от Александра. Здравствуйте, не могу найти в интернете, как сочно и грамотно презентовать сайт заказчику хотел бы увидеть не портянки текста а по какому принципу создавать презентацию как демонстрировать блоки на чем акцентировать внимание пожалуйста просветите ну, здесь мне кажется повдохновляться можно работами на Behance. перейдем на сайт сейчас посмотрим что есть из этого интересного единственное в чем минус Behance: большинство работ здесь презентуется не для клиента а для дизайнеров для других то есть некое хвастовство instagram instagram для дизайнеров но все же какие-то хорошие идеи здесь можно найти не знаю найдем ли сейчас первого, с первой попытки но думаю что тогда можно найти ну к примеру ты можешь показать заказчику типографику которую ты использовала. как в презентации показать цвета какие-то экраны картинки возможно использование макапов делается все для того чтобы показать будущим клиентам что ты не просто подбираешь красивые картинки а что над заказом ведется реальная кропотливая работа то что большинство заказчиков видит работу дизайнера именно как художника а не как проектировщика и как раз таки презентация показывает весь процесс проектирования сайта я думаю здесь даже нужно записывать отдельный видеоурок на эту тематику, но пока что я советую повдохновляться именно презентациями на Behance и оттуда что-то подчеркнуть. Наиболее круто, мне кажется, смотрится, когда ты рассказываешь заказчику историю создания сайта. Почему ты выбрал эту картинку, почему ты выбрала данную композицию, из каких принципов ты выбирала это решение. То есть, вот показывай историю, это будет интересно смотреть. Далее. Руслан. Здравствуйте, подскажите универсальный размер подложки под текст для соцсетей, чтобы можно было использовать одну для ВК, Инстаграма и Телеграма. Так как Инстаграм использует квадратные пропорции в изображениях, то есть ширина и высота у них равны, и ВКонтакте тоже их хорошо считывает, будет наиболее удачным решение использовать максимальное разрешение у Инстаграма. На данный момент это 1080 на 1080 пикселей, соответственно будет хорошо смотреться и ВКонтакте. И в Инстаграме. В Телеграме, думаю, тоже будет нормально отображаться. Дальше. Ярослав. Стоит вопрос, как начать зарабатывать на фрилансе. Хотелось бы подробный разбор этого вопроса. Ну, здесь, скорее всего, либо отдельное видео записывать. Но про заработок на фрилансе и про способы поиска заказов обычно бесплатно никто не вещает. Это Эту тему я подробно раскрываю на платных курсах. Далее. Анастасия. Интересно было бы услышать твое мнение о RediMac и других подобных платформах для создания сайтов. Какие видишь плюсы и минусы в них? Если говорить про RediMac, мне кажется, это хороший инструмент для создания анимации и презентации сайтов, к примеру. но ну, можно там сделать какую-то несложную верску. Если подобные инструменты, к примеру, Adobe News либо Webflow, из плюсов, мне кажется, неплохой инструмент для создания лендингов либо промо-сайтов без помощи верстальщика из минусов то скорее всего если делать что-то более крупное вы уперетесь в ограничение возможностей и все-таки нет ничего лучше чем ручная верстка с хорошим верстальщиком чем создавать в таких-то полуконструкторах, назовем их так к примеру ready и Adobe muse вообще не требуют никаких навыков в знании кода ну они конечно лишние не будут но можно без них оплатиться webflow чуть более сложный инструмент где уже требуется знание что html разметки желательно конечно далее виолетта ты создаешь сайты photoshop сейчас набирают обороты фигма adobe xd и Sketch. многие дизайнеры ушли от Photoshop, а что, что скажешь по этому поводу что сказать по этому вопросу photoshop мне кажется более универсальный инструмент и он изначально создавался не для сайтов там можно вырабатывать фотографии делать обложки баннеры и так далее если говорить о фигме скетче либо xd это уже более узко инструменты именно для веб сайтов и на мой взгляд они для этого более удобны но тут все-таки дело привычки если ты долго работал в photoshop как я тебя пересадить на ту же скетч либо фигму будет немного неудобно я пробовал мне пока что не очень зашло но я буду пробовать еще потому что знаю что они более удобны если к ним привыкнуть именно для веб-дизайна но начинающему дизайнеру я советовал бы все-таки изначально изучить Photoshop, а потом уже пересаживаться на подобные инструменты. Что у тебя не будет каких-то затыков в обработке фотографии, в ретуше, в обтравке и так далее. Это тоже часто дизайнеру пригождается. Возможно в ближайшее время я тоже перейду на какой-нибудь из этих инструментов, скорее всего на Sketch. Но Photoshop все-таки все равно у меня останется. Далее алмаз как сделать такое видео так я его же выкачал сейчас посмотрим так ну даже не просматривая можно сказать что такое видео делается в Adobe After секс видео не сильно такое сложное далее так, Антон, вопрос банальный, где взять опыт работы, если без опыта не берут? <говоря>, Говоря про дизайн, здесь чуть проще. Ты можешь сам создать свой опыт работы и сам можешь сколотить свое портфолио. Как это делается? Берешь какую-то тематику, которая тебе интересна, находишь по ней сайты и делаешь их редизайн. То есть полностью изменяешь дизайн. И так далее. То есть берешь тему, делаешь дизайн. Вот тебе и набирается портфолио. Ты сам его делаешь и все. Потом уже показываешь потенциальным заказчикам и берешься за реальные заказы. То же самое, если ты работаешь верстальщиком, Берешь какой-нибудь дизайн-макет, верстаешь несколько штук, вот тебе и портфолио. Диплом у тебя, спрашивать никто не будет. В этом вся и прелесть. Так, Александр, с чего нужно начинать изучение вашего материала новичку? Ну, смотря какой ты имеешь в виду мой материал. Материала много. Самому новичку, если смотреть на канал YouTube, я бы посоветовал посмотреть уроки по фотошопу, создание баннеров простых, затем уже посмотреть урок по созданию лендинга, и затем уже переходить на другие какие-то уроки, более сложные, создание сайтов. Информации сейчас много, можно научиться. Если есть много времени, но нет денег, можно учиться бесплатно. Так, Никита, посоветуйте, пожалуйста, хороший софт для прототипирования сайтов. Или расскажите о своем опыте, как быстрее, эффективнее и удобнее делать прототипы. Может просто скетч. Можно в скетче. Сейчас в скетче добавили анимацию прототипов, то есть ничто не помешает, делать какие-то переходы между экранами. Это по поводу интерактивных прототипов. Обычные статичные прототипы можно делать в Photoshop, если тебе там привычнее, в том же скетче, Adobe XD и любой графической программе. Либо воспользоваться специальными программами в интернете сервисами типа макап ниндзя макап ниндзя вот он ниндзя бокап суть сервиса в том что здесь уже заготовлены отдельные элементы дизайна ты просто их собираешь как конструктор далее виталий ноутбук для веб дизайна мак не предлагать так, здесь скорее всего понадобится отдельный урок, также по выбору ноутбука. Я не профессионал в этом деле, но скажу по своему опыту. Что важно, вкратце. Первое важное это экран. Желательно, чтобы он был матовый, чтобы не отсвечило. Матрица, чтобы была IPS. Далее. По разрешению. Желательно, чтобы был не менее чем Full HD и более. Размеры экрана уже по своим предпочтениям, если тебе нужен ноутбук. Более компактный, то конечно берешь Размер поменьше, у меня например 13 дюймов Многие советуют брать 15 дюймов Но я работал и на 15 дюймов И на 13 дюймов, скажу, что быстро привыкаешь Мне важна более компактность И мобильность, поэтому мне Больше нравится маленький Эргономичный компактный ноутбок ну, В моем случае это Macbook Pro 2017 года Далее, что еще важно, это Оперативная память, желательно не менее 8 гигабайт Также ssd накопитель в моем случае это 256 гигабайт мне в принципе для веб-дизайна с головой хватает но желательно не менее 128 гигабайт именно ssd то что hdd будет работать намного медленнее Также, если сравнить на моем старом ноутбуке у меня был Acer, photoshop с hdd запускался с 15, 15. как только я поставил ssd загрузка photoshop занимала буквально 2-3 секунды также и включение и выключение ноутбука тоже сильно влияет и в целом на работу в фотошопе и графических программах. Далее, процессор желательно не менее чем i5 Intel Core. Но что сказать, в целом, если ты будешь заниматься только веб-дизайном, не будешь использовать какой-то 3D рендеринг, сложные графические программы для моделирования, то подойдет даже самый простецкий ноутбук, что я использовал изначально ноутбук с 2 гигабайтами оперативки. У меня был экран даже не Full HD стрёмный 15-дюймовый очень огромный, по-моему назывался он Acer E-Machines. Я сейчас его даже попробую найти, вроде бы такой был огромный такой кирпич вот. И в целом я работал на нем в Photoshop достаточно нормально. Что говорить о других графических программах для веб-дизайна? Если тянет нормально Photoshop, то Adobe XD, Sketch, Figma. Ну Figma у нас онлайн редактор без проблем будет работать. Поэтому здесь смотри в на свой бюджет. В целом сейчас в современном мире любой ноутбук в пределах там от 20 тысяч рублей будет хорошо подходить для веб-дизайна. Ну, я еще не говорю, конечно, про сложные проекты. Типа про сложные программы типа After Effects и так далее. Но даже я на своем стареньком ноутбуке в After Effects в принципе работал над простыми проектами. Так, если говорить о моем ноутбуке, то мои параметры это 3.1 ГГц процессор, 2017 год MacBook Pro 13 дюймов, 8 ГБ оперативки, Intel Core 650. Работает все шикарно, я никогда не жаловался, ничего не виснет, все классно. Это был последний на сегодня вопрос, если у вас появились свои вопросы, то вы можете стать их в моем блоге ВКонтакте за в обсуждение и здесь задать вопрос как только наберется вопросов 10-15 я запишу следующее видео с аудио разборами на сегодня все подписывайтесь на блог вконтакте спасибо за ваши лайки и комментарии под видео всем пока всем пока